Ну, вроде как. Всем здравствуйте, кстати. Ага. Что-то похожее на пчел туда вроде летит. И вылетает вроде. И залетает. Ага, пчелы. Пчелы это хорошо. Это возможно первый рой мы в этом сезоне завтра заеду, днем еще посмотрю как снимать теперь я не знаю раз если даже это разведчица то они залетят однозначно я думаю теперь а может уже и не залетели дня четыре я не проверял их ловушки Сегодня жарище, духотище На солнце, наверное, на все 50 Поехали с вороном посмотреть Вот первая ловушка Высоко, блин, залез, я туда еле залез в прошлый раз Закрытыми глазами, можно сказать, вот по дереву Не за что было браться, я вожжи перекидывал И по ним как по тросу залазил А теперь же ее обратно как-то еще снять оттуда надо ну ладно, это радостная новость. Сейчас рядом еще одно дерево. Вон там вот. Вон то, это где прошлый год ловил. Сейчас туда заеду. Камера у меня оказалась неподготовленная. 6 минут батарейки, кажется, хватит. Так что едем мы дальше. Ворон он взмок. шагом иду. Не даю ему даже бежать. Но и сам он желания особого не изъявляет. Такую духоту руки тяжело. Да, Горун? Ну все, едем, едем. Вот кусты шевелятся. Там, в общем, тот козел. Видеоролик назывался «Врага супер». Пока коня привязывал. Думал, он убежал. Я тут уже 20 минут стою, смотрю в кусты, от кусты шевелился значит он зашел в кусты я думал он убежал тишина вообще стоит вот так вот вот. в общем нашел мне кажется его место обитания сейчас еще постою посмотрю убедиться, он не он но с коня я глянул. камеру никогда было достаточно Аккаунт к нам спиной стоял Показалось, как рога Широкие на концах Подойти мне даже не подойти Сейчас будет к нему Сейчас еще постою, может на край куста выйдет В общем, он меня увидел. Ой. <мирает> что-то пошло у нас не так с ним <мирает> <мирает> Это еще рядом кавкнуть. По крайней мере, хотя подманка не несется с вами голову. Ворон за кустами стоит, куда он смотрел. Либо его увидел, либо почуял. Судя по тому, как носом водил, скорее всего, почуял. Ну, в общем, прям сильно-сильно там мы его не напугали. И это не может не радовать не понял, тут вот что скуш шевельнулся а, там воробей скачет как-то, в общем, второй где-то там есть и вот сюда, пока я ехал, еще одного поднял метров, может быть, пятьсот от этого места выскочил я думал, это он и был и он побежал в эту сторону не доехали мы маленько до него, до куста, куда он выскочил. По диагонали я его маленько, как по диагонали, полукругом, вернее его, обрезал. Не видел, чтобы он перескочил. И этот был посущийся. До кустов метров 10 ему оставалось. полутов полно вообще заедают, все руки скусали. Ну, в общем. В общем, вот. Мысли у меня теперь еще в голове больше насчет него. Но вроде он. Вроде он. Дома еще получится приблизить, если приблизим. Если нет, то нет. Ворон, наверное, паутов давил, и он его услышал. Да, тут он, ворон, лежал. Да, ворон? Ну, ничего страшного, сейчас завернем в сторону дома. Что хотели, то, скажи, мы нашли, да? потоловушку забрали, переставил ее на солонец, катаемся уже с вороном, наверное. 4 часа жарища, духотища, кошмар. На саланце тоже признаков особых. Нету, что зверь ходит. И там, мне кажется, никого не снимало. До этого три дня простоявшей была. Все, ворон, говорит, не пойду. Три дня, в общем, простояла. я ловушки на пчел ездил, смотрел, никого не было. Там еще водички хотя маленько было. И вот еще 4 дня простояла или 3. Последней проверки она. И не знаю, памяти там совсем чуть-чуть потрачено. Может быть пока я оставил датчик, сработал. Вот так вот вот. Ну все. Сейчас батарейка у меня уже сядет будет интересно, может какой-нибудь там секундный фрагмент включу если будет, но ну, нет, так наверно сейчас домой прямиком поедем как-то вот Я так, думаю от кого козлы так бегут вот красавец, да красавец, да ворон вот красавец, да красавец дрожит, дрожит ворон дергает Козел сейчас от него выскочил, и вает, и меня увидал. Я открытым местом еду. И на меня смотрит, и башкой крутит. И сбоку еще один орет. Я и подумал, что они между собой орут. Так невнимательно выскочил. А тут такая машина стоит. Ладно, хорошо. Ну, успел хоть там фрагментик заснять на камеру пока сумочки достал и пока включил на да, ворон догонять мы его не стали рога у него еще не твердые еще рано